Всем привет! Приветствую вас на своем канале! В этом видео я покажу, как подготовить логотип для формирования файла резки и последующей передачи на станок ЧПО. Для примера я возьму уже знакомый логотип на скле. Его я использовал при проектировании бутылки на 19 литров. И программа это CoralDraw X6. Для начала я удалю красный прямоугольник. Он мне больше не нужен. В принципе, можем выделить его в юпорте. Он сразу выделяется здесь в дереве построения. И нажимаем кнопку ⁇ Дел ⁇ Теперь необходимо разобраться э, с контурами самого логотипа. Если мы выделим э, любую кривую, которая у нас помечена желтым цветом, то мы увидим, что здесь э, как бы стоит она из двух кривых. Внешняя и внутренняя. Между ними вот эта вот желтая заливка. Ну, допустим, нам нужна внутренняя кривая. Как мы можем это сделать? Мы... Э, можем щелкнуть правой кнопкой и здесь выбрать пункт меню Разоднить. кривая». Щелкаем «Ок». У нас появляется еще одна кривая, внешняя и внутренняя. Удаляем внешнюю. И у нас остается внутренняя кривая, залитая желтым цветом. Для того, чтобы исправить цвет, выделяем этот контур, эту кривую. Здесь выбираем заливку белым цветом и выбираем толщину линии. Допустим, сверхтонкий тонкие. Щелкаем маки. И вот у нас уже годная кривая в одной букве в логотипе. То же самое проделываем с остальными буквами. Я удалил все лишние контура из логотипа. И теперь он состоит только из тех кривых, которые нам нужны. Но и это еще не все. Нам необходимо сгруппировать все кривые для того, чтобы можно было переносить логотип по viewport в Corel. Если мы будем тащить за один какой-то контур, то только этот контур и перенесется. Для того, чтобы сгруппировать объекты, необходимо их выделить в дереве построения. И щелкнуть пункт меню сгруппировать, либо комбинации клавиш Ctrl-G. Теперь у нас все контура сгруппированы. Здесь сразу образуется новая запись группы из 21 объекта. И теперь мы можем переносить целый логотип без потери целостности. Допустим, для проекта нам нужно подготовить аппликацию размером 300 на 100 мм. Для этого берем форму прямоугольник и чертим абсолютно любой прямоугольник, не привязываясь никаким размером. Для того, чтобы поменять размеры в этом прямоугольнике, здесь есть два таких поля. Здесь ставим 100 мм по вертикали и по горизонтали 300 мм. Аппликация у нас должна быть вот такого вот размера, а логотипчик вот такой вот маленький. Для того, чтобы изменить масштаб логотипа, выделяем его. Здесь блокируем пропорции сторон и просто тянем. После чего перемещаем на наш прямоугольник. Если нам необходимо э, задать какие-то определенные размеры логотипа, то в этом окошечке мы также можем поменять. Ну, например, высотой он должен быть 65 мм. Обычно логотип располагается по центру, по вертикальной и горизонтальной осям. Для того, чтобы точно поймать э, центр между логотипом и прямоугольником, необходимо выделить и логотип, и прямоугольник, нажать клавишу E и нажать клавишу C. Так что существует два варианта аппликации Первый вариант это буквы мы оставляем черными А вот это вот поле, которое мы нарисовали размером 300 на 100 мм Оно удаляется и здесь в углах ставятся реперные точки И второй вариант это наоборот Поле у нас остается, а сам логотип у нас становится на просвет То есть удаляются буквы Сейчас я скопирую логотип, чтобы два варианта были рядом Ctrl-C, Ctrl-V переношу просто вниз и здесь переношу на первую страницу. Выделяю оба логотипа и нажимаю клавишу С, чтобы выровнять по вертикальной оси. Так, Напомню, первый вариант у нас логотип на просвет, а второй вариант буквы остаются, а Поле мы удаляем. Для того, чтобы залить все буквы, необходимо отменить группировку и выделить необходимые кривые, после чего выбрать на палитре нужный цвет. Отлично, первый вариант у нас получился. Здесь нужно добавить реперные точки. Ну, например, будут прямоугольники 5 на 5 миллиметров. Ну вот все прямоугольники созданы и привязаны к углам большого ограничительного прямоугольника размером 100 на 300. Его мы можем в принципе уже удалить. А эти небольшие четыре прямоугольничка декорпировать между собой. И тоже залить их черным цветом. Следующий вариант, он проще, легче. Нам необходимо залить только один вот этот большой прямоугольник. И найти внутренние части букв Е. В принципе, можем не разгруппировать объекты, а просто найти. Так вот, одна часть. И вторая часть. Вот у нас получилось два варианта аппликации. Первый вариант это черные буквы. Поле у нас удалено. А второй вариант. Буквы на просвет и черное поле. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.